Всем привет, дорогие друзья! С вами опять на связи я, Волшебство, и я рад вас всех приветствовать на своем YouTube канале "Заработай в интернете". Сегодняшний видеообзор будет посвящен новому, интересному биткоин-крану, который называется Boom Faucet. Boom Faucet это кран, который очень сильно похож на кран Frog Fouset. если вы помните, это тот кран, где нам нужно не попасться, впасть к крокодилу, тем самым зарабатывая на этом деньги. Данный биткоин-кран я отношу к аналогичным. То есть, скорее всего, у них один админ. И данный кран действительно прикольный и веселый. На нем интересно работать. И самое главное, здесь можно заработать э, довольно-таки неплохое число сатоши. Ребята, как только вы перейдете по ссылочке в описании под видео, вы попадете сразу на данный кран. Для того, чтобы начать здесь работать, в первую очередь необходимо пройти несложную регистрацию. После того, как вы зарегистрировались, у вас будет такая возможность запустить колесо данное колесо даст вам э, бонус либо же это э, сразу броня на э, наступание мин либо же это сразу бонус в виде сатоши либо же это множитель э, x10 x5 x3 x2 э, короче говоря просто для того чтобы посмотреть какой вы заработаете бонус вы просто нажимаете клавишу спин Колесо начинает вращаться и, собственно, вы смотрите на то, какой бонус вы получили. Давайте я сейчас вам это продемонстрирую. Сразу хочу сказать, что данная бонусная игра э, доступна каждые 10 игр. То есть вы играете в обычную игру на данном кране, зарабатываете сатоши, и каждые 10 у вас будет бонусная, где вы можете заработать дополнительно сатоши. Вот видите, мне выпало 2000. Нажимаем Start Game следующую. И переходим уже непосредственно к игре. Сейчас подробно пройдем о том, как же здесь зарабатывать деньги. Итак, ребята, вот перед вами открывается поле, так сказать, минное поле. И вам его нужно максимально быстрее, вернее, не быстрее, максимально надежнее пройти. Как это работает и как вообще здесь ходить? Вот первое поле э, вам нужно поставить в любое место галочку мышкой. К примеру, давайте на второе поле нажмем. Смотрите, видите... Мои шаги появились здесь, что я начал свой путь. Я нажал и сразу автоматически заработал здесь 7 сатоши. Я мог заработать им больше, но, к сожалению, не повезло. Эти количества сатоши отображаются прямо в центре крана, И они суммируются. С каждым шагом, пока вы не попали на мину, ваши сатоши будут суммироваться. И вы заработаете ровно столько, сколько сможете пройти по минному полю, не наступив на мину. Давайте пройдем дальше. Вот видите... Второй раз также мне повезло, я не попал на мину и заработал 38 сатошей дополнительно к своему балансу. Что хочу сказать, при каждом шаге э, мины увеличиваются, то есть с каждым шагом шанс проиграть становится больше. Но это и интереснее становится здесь играть. Вот такой вот интересненький экраник, ребята, видите, еще выиграл. Теперь у меня на балансе уже 113 сатоши. Так, ну мы продолжаем играть, я нажимаю еще раз. И видите, опять повезло, еще 98 сатошей добавились на мой баланс, и уже 211 сатоши э, я могу здесь заработать минимум. Но мы продолжаем играть, и я нажимаю на следующую клавишу, и вы видите, еще 133 сатошики добавились на мой баланс. И на этом еще не все, ребята, и мы пока не взорвались, мы продолжаем нашу игру. Я сейчас хочу нажать на вот эту клавишу, Эх, к сожалению, вот он, тот момент, когда мы проиграли. Но что хочется сказать, ребята. На данном кране вы можете заработать э, до 1 миллиона Сатошей. Об этом мы можем прочитать э, на главной страничке данного крана. Вот здесь. Сколько я могу заработать? И здесь написано, ребята, что выигрыш может быть и 1 миллион Сатоши. И выигрывать мы это можем каждые 10 минут. На самом деле, ребята, 1 миллион Сатоши каждые 10 минут выигрывать здесь не получится. Объясню почему. Потому что э, данный приз мы можем выиграть только лишь на бонусной игре. Сейчас я вам все продемонстрирую. Почему? Потому что максимальный приз на обычной игре э, не составляет 1 миллион сатоши. Он чуточку меньше. Сейчас я вам все продемонстрирую. Давайте я закрою. Окно обратного отчета Ровно каждые 10 минут мы можем здесь Собирать Сатоши, если я об этом не говорил То есть раз в 10 минут мы можем Играть на игре минное поле Итак, закрываем И вот смотрите, ребят, я проиграл на На 6 пункте Всего у нас их 10 И на последнем у нас э, Все поля заложены минами И только одно выигрышное И максимальный выигрыш бы составил 114 637 Сатоши то есть, ребята, на обычной игре э, примерно всегда плюс-минус там 50-100 тысяч. Вот такой размер. То есть, максимум 150-200 тысяч вы можете э, выиграть, если пройдете все до конца. 1 миллион сатоши можно выиграть, только если вы все пройдете до конца на бонусной игре с множителем X10. Вот о чем здесь говорится, собственно, в описании к данному крану. Напоминаю, ребята, что... Данный экран очень интересный, веселый, можно здесь зарабатывать каждые 10 минут э, в среднем по 300-400 сатошей. иногда вы можете заработать здесь тысячу и полторы э, от того, как вам повезет, но иногда может и не повезти, и вы практически сразу заработаете всего 50. Это все от вашего везения, от вашей удачи зависит. Также здесь каждая десятая игра, это супер игра, где у вас есть возможность заработать э, до миллиона сатошей. Есть возможность сразу заработать несколько тысяч сатоши. Есть возможность э, заработать броню. Что дает броня? То есть, если вы нажимаете и попадаете на мину, то вы не умираете. У вас есть еще возможность продолжить игру. То есть, разные игры, э, разные бонусные игры с разными призами. Поэтому, ребята, для тех, кто еще не успел зарегистрироваться, ссылочку на данный экран я оставлю сразу в описании под видео. Также оставлю ссылочку на кран Frog Фауса. Для тех, кто еще не зарегистрировался, не знает о таком кране. Пожалуйста, регистрируйтесь. Кран тоже очень интересный. Подробное видео описание данного крана вы сейчас видите на своем, на своем мониторе. Вот ссылочка на данный видеообзор. Поэтому, ребята, регистрируйтесь. Краны очень интересные и довольно-таки хорошо платящие. На этом наш видеообзор подошел к концу. До новых встреч, услышимся, пока.